Я хочу поприветствовать всех, собравшихся в студии. Владимир, у меня есть обязательства. Я должен поблагодарить всех тех, кто помог мне сюда вчера добраться. Я выехал вчера в 7.30 утра и в 12 только поселился. Я ездил по Донецкой области, искали окно. Поэтому и пограничникам, и тем, кто меня сопровождал. И даже те, которые помогали девочке, сейчас смотрят, я знаю, в Ростове добираться через самолеты, и те, которые в отеле сейчас помогают. Я почему об этом вспомнил? Действительно, патриотическое пробуждение. Когда-то Владимир Семенович Высоцкий пел, как там, «Траву кушали, век нащавили, с кислыми душами опрещавили». Вы знаете, это уже, это, уже, это уже не так. Вот перед нами выступали в ГТРК журналисты. Ему, конечно, неудобно было говорить про себя. Да на руках носят российскую прессу, на руках. Журналисты говорят, и сейчас Азамату Салихову привет огромный. Люди, которые такие кадры снимают под расстрелом в аэропорту, которые передавала 24 й -ка, и «Первый канал». Почему я об этом вспоминаю? Мы вчера проезжали по одному городу, где только что авиационными пушками разбомбили город. Я не буду называть, чтобы не высвечивать свой маршрут. Думаю, вы догадаетесь. Вот, понимаете, видеть вот это, когда люди стоят, смотрят, насколько приближается самолет разведчик в это время и помогать разбирать завалы, где вот такие деревья срублены э, пушечными выстрелами, оно как-то уходит все в сторону. По второму городу мы проезжаем, вы не поверите, это цинично может прозвучит, но я, может быть, впервые пожалел, что передо мной нет камеры, когда едет свадебный кортедж над ним летит, летит самолет разведчик а тут из квартала выезжают две милицейские машины и перегораждают дорогу ребята ребята в сторону в сторону в сторону начался бой высадили десанты они хотят сопнуться с аэропортом я понял что такое демократия это вот, вот это вот вся та демократия которую несут нам уже век я вам скажу я сыну своему завещаю демократия это когда убивают русских это когда нас убивают и все и без демагогии любые демагогии на эту тему это только подгородишь всем этим вещам. У нас есть свои моральные, национальные, традиции, культурные. Неважно, как будет называться это общество. И в царизме, и в Советском Союзе. Демократия, когда убивают русских. И это убивают их сейчас. Игорь Стрелков, неделю тому назад, он сказал одну интересную фразу. Мы понимаем, что есть политические нюансы. То, которые сейчас проговариваются. Мы понимаем о том, что нужно выдерживать какие-то международные нормы и так, далее, и так далее. Но нас убивают. Нас бомбят. Нас расстреливают давайте мы может быть с этого момента мы просим оттуда называть вещи своими именами идет война а если идет война все должно быть подчинено войне как говорил один известный политик. а это значит действовать нужно как против территории основного противника весь спектр включая от спецслужб авиации и так далее и так далее. Куба, и и еще одно и еще одно еще одно самое главное не думайте, что ждут и очень ждут и каждый день в небо смотрят когда приземляться. Только на юго-востоке. Да половина всего, если не большая половина, жителей западной Украины в пояс поклонятся. В пояс поклонятся. Правильно говорил здесь Игорь Марков э, перед нами. Купленная политика, купленное чиновничество, купленные засланные сектанты, купленная журналистика. Да они будут делать все, что угодно. Америка взяла курс на войну. А если она хочет войны, господи, прости меня, ну придется им ее дать.